Всем добрый вечер! Сегодня мы делимся с вами э, новостями касательно события, которое начнется очень скоро, завтра, э, с 25 ноября и будет идти по 28 ноября, закончится в 11 ровно 28 ноября, хотя тут написано с 25 по 27. Касательно дополнительного опыта для участников. Двойной опыт для участников 25-27 ноября. Участники Daybreak All Access могут получать двойной опыт с 25-27 ноября. Ознакомьтесь с последними новостями о нашем десятилетнем обновлении здесь. Узнайте больше о Daybreak All Access здесь. Увидимся в игре, солдат. Э, вот, ссылки вы можете по, них перейти, по ним перейти и узнать. Members, drawbacks, be can't now leave. То есть очень скоро начнется завтра. На этом у нас все. Наслаждайтесь.